Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGame. С вами я, София, мы продолжаем визаж. Вот это вот запутанный, весь непонятный, что тут происходит, как с этим быть, как с этим жить, как с этим справляться. Сейчас подождите. Что-то Эвро... вроде есть. Что я просто ничего не слышу, поэтому как-то это... А, нет, все, слышу. Шаги слышу, все замечательно. Так, вылезаем. По идее, ну, ладно, мы идем к тому стулу, убираем стул, я пытаюсь в гуглить, понять, что вообще что надо делать. Причем прохождение этой игры выглядит так, поверните направо, поверните налево, идите туда, идите сюда, сделайте то, сделайте это, и бла-бла-бла. я такая, твою мать, твою мать. Что за приколы? Так, в блядь. Брось зажигалку, возьми стул. Поставить стул. Взять зажигалку управление пипец. Кошмар. Просто кошмар. Короче. Мне нужно идти куда-то. Тут мне сказали налево вниз. Где-то тут открыть какую-то дверь. Там будет еще 100-500 дверей. Что-то вот... Сука! А, вот это вот, наверное, да, заблокировано. Заблокировано. Открывается. Подождите. Да открой ты ее, пожалуйста! А я, по-моему, тут была, да? Что происходит? Где я вообще нахожусь? Шкаф! Не трогать шкаф, нет, наверное нет. Не хочу я трогать шкаф. О, открывается. Еще дверь. Ой, блин, а сюжет. У меня просто время это такой вот довольно ценный ресурс. Так еще дверь. Еще дверь. Еще дверь. Продолжаем. Продолжаем поход. <свистит> Господи, все двери открывались от меня, это открывается на меня. Ржавый ключ. Не себе. Тут вода какая-то. Облески воды тут. Тут просто темно. Херня какая-то. Страшно. Блин, ну сюда не, не пройти, значит, сюда в любую сторону. По-любому. Идем, ладно. Так. Ну, да, я так понимаю, нужно просто тупо быстро куда-то двигаться. Если ты быстро двигаешься, тебя не ловит. Что тут? Ржавый ключ. Прекрасно. Возвращаемся. Мы нашли ржавый ключ. Пойдем открывать ту дверь. Надеюсь, я на эту тварь не наткнусь. Потому что она такая. Она может. Так. Ржавый ключ. Пошли. А чё нет? Абсолютно случайно что? Что смотреть? Господи! А, я не могу с этой игры! Просто с этим управлением. Куда-нибудь уронить. Все, пускай будет тут. Что тут? Идите нахер Я тут и пытаюсь разобраться, что куда блин? Прекрати Не понимаю Я должна это куда-то отнести? Не зажигайся, мне вот это, вот это задолбало Давайте мы свечку возьмем и выкинем ее а, как? А, вот так Может, ее куда-то просто поставить надо? Иди нахер! Иди нахер! Я ее уронила. Да? А, он сам положил! а, -а, -а! Хорошо. Хорошо. Что это было за рычание, блин, мне сейчас? Идите нахер! Нахер! Нахер я ухожу! Все нормально. У меня тут свет, все, идите в жопу. Так, просто идем вперед. Я, честно говоря, боюсь даже тормозить. Ч ⁇ дверь туда? Ладно, идем. Хорошо. В какую сторону? На себя опять, да? Эй! Hey! Подставщик. Так, там все завалено, идем на свет. Ага! -а -а! Тут была подстава сейчас. Ну, деваться некуда. Сейчас нас опять напугают. Да давай! Я ни хера не вижу, потому что я не понимаю, где я нахожусь. Боже мой. Ты будешь фоткать, блин? Подождите, я не вижу. Вот, поднимаемся. Поднялись, повернулись. Что удерживать? Я не понимаю, подожди. Тут дверь какая-то. Да, сразу дверь. происходит блин я не вижу ничего не вижу сейчас я буду... сейчас у тебя... да! а! все падает и у меня просто телефон на коленке лежит обычно ну вот так если там типа вдруг кто-то зазвонит что-то вот придет а ты мне предлагаешь куда-то а забираться Забираться, значит. Ну, вот так вот, да? Тут вот прям вот путь такой. Прям явный. Еще -мо. Как, -как, как мы умеем. Так, тут спуститься. Вот вот так вот пройти. Все, вижу, вижу, вижу, вижу этот путь. Вижу. И вот тут по стенке. Сейчас нас напугают. Чтобы бы сомневался. А! Как же это сложно. Да идите в жопу. Опять когти. Ты мне всю квартиру разнес, козлина. Что, вазу изучить? Да нахрена нам не нужно. Нет. А! Без тебя плохо. Я все, я вернулся домой. Да ты что? Да ты что? Да ты что? Тут должны быть э, куча всяких разных таблеток. Я их, наверное... Э, вон туда. Я... В смысле? Я надеюсь... Наверх за... за... Туда? Ничего себе, вот это поворот, сейчас подождите Мои таблетки, таблетки У меня, Я как раз освободила под вас место таблетки Давай Так, теперь надо их бухнуть Все в порядке Да блин, зажги, пожалуйста. Зачем мне туда? Зачем я вообще сюда забралась? Я не понимаю. А, заб... Нет никаких э, указаний на ключ, которым бы можно было бы это открыть. Я теперь могу спокойно гулять тут? Меня никто не будет жрать? Так, это я не трогаю. Зажигалка, отлично. Вон там еще таблетки, кстати. Тут еще лампочка таблетки. Ой-ой-ой, много всего интересного. Ладно, я так подозреваю, нам нужно за когтями идти. Зажигалка начинает тухнуть. Ага. Ну что начинается? Сейчас, подождите, я на свет выйду, еще вот таб таблеток бахну. Сейчас вот так вот я поменяю. Вот тут вот встану. Давай, жри таблетки. Так, ну мне по-хорошему нужны еще таблетки. Ты сожрешь таблетки? Ты же ведь сожрал таблетки. Что тебе не так? Давай еще съедим. Мой еще. Бери еще. Как тебя, Господи? Мне туда, да? Все когти показывают туда. Да, мне куда-то туда, походу. Вот сюда. Наверх. Так. Сюда? Или сюда? Опять психика отъезжает. А, нет, все, ему полегче становится сейчас. Нет, не то. Вот так вот. Ну тут что-то как все я больше не вижу. Я слышу, какие-то какие-то вопли. Ч? Чё? сюда лампочка ну тут вроде светло сейчас мы тут чуть-чуть стоим придем себя свечки блин может их реально в жопу просто вот с лампочками ходить я просто даже не знаю... Ой! Алло! Приходи в себя! Или ты видишь эту дрожащую дверь и тебе плохо? Ну <звук> <звук> Пош... пошли! А куда идти-то? Я, короче, заблудилась опять. Сно снова. Я не понимаю, что от меня хотят. Вот аж не понимаю. Его опять накрывает. Пойдем сюда. Так, у меня зажигалка отвалилась. Пожм тут свет. Что-то мелькнуло, мигнуло. А я выкрутить смогу? Так, началось. Подождите. Нормально. Я таблицок бахнула, все хорошо. И я еще соображал, куда идти, что делать вообще? Было бы идеально. Таблетки кончаются. Что, наверх? Идем наверх. Не вопрос! Куда скажете, туда пойду? Рузай я... зажигалку потеряла. Иди сюда Мм, а, что я зажигал? Ай! Ну и ладно, не очень-то и хотелось Да ладно, сейчас тут что-то произойдет наконец-таки А что у меня? заперли-то? Ч ⁇ заперли-то? Попугать? Так. Блять, зажигалка, иди сюда. Подожди, мы пропускаем тут. Тут что-то начинается. Так. И ч ⁇ Вода. Набирается. Мы будем жда реально ждать, пока тут наберется вода? Или как? Таблетки тут есть мне какие? Вот. Прогоняйте его! Кыш, кыш, уходи! Козыринок. Вот так вот. Он следит за мной. Как я собираюсь душ принимать. Все, Заколотить окно нахрен. А, тут свет включается. Господи, зажигалка, иди сюда. Все, он ушел. Свет вот горит. Ну? Меня кто-нибудь выпустит, а? Пожалуйста. Или я даже что-то найти тут. Подожди. А, там вот утолек какой-то. Птичка. Таблетки, бритва. Прекрасно. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что? В смысле? Где? Никого нет. Ну чё, пугать кто будет? Так, раз ручку дернула, два ручку дернула, в окно посмотрела и полезла в ванну купаться. Заставка какая-то пошла. Он решил утопиться что ли. Не, приветики. Пошли потихонечку, Люси, ужин готов, иди скорей. Эй, Люси. Ну это, короче, переломный момент для Люси, да? Когда она это отъехала в Башенку. С чего бы я это делать? Она любила Пика. Не знаю. Она никогда ничего подобного раньше не вытворяла. Мы, боюсь, нам стоит пример к профессиональной помощи. Это типа когда она убила птичку. Все, я так понимаю, начал себе. Ты слышала диагноз? Это может быть опасно для нее. У нас, в сущности, нет выбора. Я знаю все это! Но, черт! Кто, черт, подери! Прописывает ребенку уколы! Разве не могли они просто дать нам таблетки? И вс все так делают? Как может ребенку доверять родителю, если тот тыкает ему, ему иглы в руки? Этот новый доктор явно ничего не понимает в воспитании детей. Я просто я не поняла, чья речь была первая. Я, я как-то сразу... ЧИТАТЬ! Так, тут что? Прописали, значит, ей лекарство какое-то в шприцах. Не хочу больше от, от них никакой помощи. Ее состояние только ухудшается с тех пор, как мы ходим к этим докторам. Все это ее воображаемые друзья и дикие выходки. Она даже не знает меня больше. Она даже не зовет меня больше мамой. Они просто пытаются помочь. Это не их вина. У нее, у нее были проблемы еще до того, как мы обратились к ним за помощью. Она убила Пиком, мать твою. Разве ты не помнишь? Не помнишь или не понимаешь, что только это когда Еще. А, вот флешбек. Иванна. Ну, давайте че будем честными, то есть ни хрена это не может случиться, реально. И что это? Кровавая ванна. Опять полезем туда, да? Мы серьезно туда полезем, да? Вай, чувак. Так, ну и как тебе? Написано сто, но я его не слышу. А, я не понимаю, что... что, Звуки удушья. Я не знаю, вот... В... Во многих играх показывает то, что чувак ложится в ванну или просто опускает голову в воду И у него начинаются какие-то флэшбэки, какой-то приход они ловят Что? Как вы это делаете? Я не знаю, это какая-то машина для воспоминаний У вас как-то так работает Потолок весь в крови или мне кажется? Я что-то не, не, не въезжаю сейчас Люси, ты в порядке? Открой же дверь, Люси! Люси! Что происходит? Что происходит? Она закрылась там и не хочет выходить! Люси, открой сейчас же дверь! Люси, боже мой! Сделай что-нибудь! Бога ради! Люси, сейчас же открой эту потрог дверь! Живо! Она себе челюсть вырвала? Охренеть! Ну, точнее, он... Ну, типа... Вот это вот... А -а -а! <соспит> Кассета? В унитазе? Ключевой предмет. Вы нашли видеокассету. Прайд. Переведите мне, пожалуйста, что там да вообще написано. Пожалуйста, я очень вас прошу. Амджессмент. Какой-то парк. Ладно. Что ты там еще увидел? А, Получено достижение памятки Дуэйна. Ты это взял себе? Нет, вроде бы нет, слава богу. Теперь ты меня выпустит отсюда. Слышь, чудо! Я уже искупалась в этой ванной. Да сколько можно? Это что? Таблетки. А, опять. Выдранная челюсть. Капец, это, конечно. Получено достижение, Люси. Конец главы Люси. Чудовищный финал. Да... Конец главы. Глава может быть завершена, но игра еще далеко от завершения. Исследуйте особняк еще раз, и вы обнаружите новые ключевые предметы, которые откроют перед вами новые двери. Посетите зал прогресса, чтобы составить представление о своем игровом процессе. Вы сможете также начать новую главу. Ну, у нас еще как? У нас еще есть э, несколько глав там. По-хорошему, да? У нас еще что есть? У нас есть еще костыль, получается. И есть еще ключи. И все вроде, да? Нет, еще что-то было. Мне кажется, что-то было еще. Ключи, костыль и еще что-то. Ой, иди в жопу, а. Вот серьезно, иди в жопу. Тихо. Так, а я не помню, у нас э, где? А ну там, сейчас мозг будет просвечивать. А это неприлично, между прочим. Когда просвечивается мозг. Так, сейчас поднимаемся на... наверх по лестнице. Вот сюда, да? Смотрим. У нас тут, значит, челюсть должна быть. Да. А, значит, да, все, Это получается у нас сколько? Три главы? И, наверное, потом откроется этот гребаный шкаф. Я так понимаю. Ну, блин, я уже хотела на следующую серию оставить. Я смотрю, полчаса прошло, думаю, ну, что такое полчаса? Что такое полчаса? Значит, начинаем новую главу, прямо здесь и сейчас, что делать? Правильно? А у нас... Опять что-то? Блин, мне показалось, что тут что-то как-то это. Так, ну тут, наверное, везде опять снова работается свет, все, все вот это вот, да? Или нет. Или нет. Ну и хер с ним. Ну да, ничего не работает. Ну ладно, это не страшно. А дверь зеркальцем... А, это нужен ключ зеркальцем. Так. Это вот это вот ключ зеркальцем, да? Это как? Давайте тогда... Ммм... Да, возьмем ключ с зеркальцем, посмотрим, что это дает. Или, или вот это вот возьмем. Я даже не знаю. Даже не знаю. Давайте костыль. Вы начнете новую главу. Давай. Берем костыль. Та-ра-та-та-та-та. -та -та -та. Господи, эти предметы, блин, которые бьют по моим предметам. А мы можем, кстати, где-нибудь посмотреть кассету. Мы же ведь кассету взяли. Так, зажигалку выкинули. Она у нас это все. Кстати, вот видеомагнитофон, да? На нее можно смотреть видеокассеты. А давай. Видимо, какая-то семейка семейная прогулка по парку А это я где-то видела Не помню где, но я где-то видела это Так, ну это типа Это где я? А этого места я не помню. Так, ну-ка, давай-ка еще что-нибудь покажи мне. Блин, я тоже, здесь любил всякие такие парки, а сейчас уже как-то охладел к этому. Это на кухне где-то? Там что-ли? Типа ко мне что-то идет, да? Я на всякий случай отпугнула. Чем могу, тем отпугиваю? А, это, типа заново пошло, да? Блин, а я что-то как-то не, не совсем поняла, не понимаю, где это. Так, ну вот тут, тут у нас птичка жила. Получается, да, которую она убила. Люси наша. Сара! А где Люси? Это, а Это вообще наш дом. Так. Ну мы начали новую главу. И как это все работает? Я это. Я что-то хер знает. О, таблетосы, таблетосы надо. Таблитосы это хорошо. Он так ходит, такое чувство, что где-то вот что-то вот еще. Кто-то, кто-то еще ходит. Но это потом, это уже... Когда подберем другой ключ, последний наш вот этот вот ключ, я решила его напоследок оставить, чтобы уж точно. Так, тут я пытался уехать. Но у меня ничего не вышло. Проходите. Зачем нам это? Так, канистры, все вот это вот. О, о. -о! Так, еще зажигалка это хорошо, берем. А тут лампочки, кстати, есть. Причем много лампочек. А что у меня с этим с, с инвентарем? Зажигалки и таблетки. Мне кажется, мы на этом неплохо протянем. А? Ну, что начинается скажите мне пожалуйста а. ключ от гаража а у меня а у меня разве нет ключа это жить ключ от гаража все ух ты ёпта да ладно Ну ладно, пойдемте тогда отсюда. Блин. Пойдемте наверх. то у меня начинает мозг про, про это самое проявляться. Я, я понимаю то, что тут да, мы можем ставить свечки вот тут вот всякие что мы можем, в принципе, освещать себе кучу всего. Ну, блин, что-то мне как-то это не это... Мне нравится это. Затем мне, про... мне проще с зажигалкой ходить. Серьезно. С зажигалкой и таблетками. что я вообще не поняла. где? Что? Опа. Вы нашли ключ с прикреплённым к нему символом Омега Внезапно Это выход? Нет Ну ладно Не выход так не выход А это чё? Так, а это мы по-моему смотрели, да, в прошлый раз? Ключ со знаком Омега Я не понимаю где а где мой... Моя зажигалка постоянно теряется. Может, там где-то внизу? Я не помню нигде двери с омегой. Ну, ладно. Согласна. Сейчас я была бы не против поставить парочку свечек. Опять для себя. Не понимаю. О, это моя свечка стоит. Так, давайте таблетки хряпнем. Банка пуста? Или нет? А, пуста. Окей, пошли дальше. К чему применяется этот ключ Омега? О, хорошо. И зажигалка пуста, и это пуста. Так, я бы не отказался это от еще одной пачки таблеток. То есть сейчас пока тут это все перезапускается, пере пер переключается, все окей. Ну ладно. Так я не понимаю, не понимаю, к чему должен подходить этот ключ Амега. Я играю в эту игру в первый раз, если что. Поэтому не надо в меня ничем кидаться, не надо меня бить. Я правда как-то это немножечко сама потеряна тут. Я не помню нигде Этого ключа Этого, этого символа, чтобы он где-то был Мелькал Так, везде включаем свет, где можно Так, курки какие-то появились Их же вроде бы не было, да? Зачем? Ты, ты что взял? Нахрена тебе это вот, вот это вот? Скажи мне, пожалуйста, зачем оно тебе? Взял пивас. Значит, <laughs> понимаете ли вы? Да. Так вот оно. Ага. Здрасте. Откройте, пожалуйста, обратно. К чему ключ-то? Лё, я не понимаю, не понимаю, к чему ключ. Опа! Вы нашли видеокассету. Внезапно. Ня! Стол пропал. Может сейчас где-то еще дверь появится такая внезапная. Так, у нас видимо решили видеокассетами напугать. Ну, так это мы уже значит смотрели. Следующее. Ага, вот это новое. Смотрим. Ой, это же пляжики. Эх. Так, эту дверь я не помню. Я не видела ее, кажется. Я не знаю, где она. Мне кажется, по-моему, у всех есть такие какие-то, да, видосы детские. Где-то на пляжике, в песочке. Все такие, эй! Веселые! Там еще фотографии, знаете, всякие разные есть, там, типа, там, с попугаями, с мартышками, со змейками. Кто-то фоткался. Со змеей, мне кажется, вряд ли кто-то. Это мне, наверное, подсказки даются, но а я как-то не вдупляю в эти подсказки, я не понимаю, где это находится. Но это подвал. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Давайте, я не знаю, да, серьезно, на этой ноте остановимся. Я погуглю. Опять. Снова. Снова. Потому что я не понимаю, что от меня хочет данная игра. Она мне как бы дает подсказки, я вижу эти подсказки, но я в них не врубаюсь. То есть, чтобы я в этом разобралась, для этого нужно очень много времени. Насколько мы знаем, время у меня, оно сильно ограничено. Это очень ценные ресурсы, это вот прямо нельзя так, нельзя. Нельзя! Вот. Вот. Как бы, поковыряться я не против. Я не против походить, потупить, подумать сама, еще что-то. Вообще не против. Проблема в том, что тогда выйдет, я там, не знаю, парочка видео из-за этого. А времени будет потрачено немерено. А смысл? При условии того, что, как бы, пять дней в неделю я недоступна вообще. Я не могу записывать ничего. Поэтому, ну, как бы, как, как бы, как бы так... Записи у меня ведутся исключительно суббота и воскресенье. В воскресенье причем перед стримом. На... я стараюсь на записать там вот просто вот наперед насколько на могу больше просто у меня вот весь день запись весь день запись весь день запись. Короче как так все спасибо большое за то что были со мной за то что смотрели меня оставляйте свои комментарии ставьте лайки до встречи в следующей серии всем спасибо всем пока пока.